Не так часто я даю ресурсные техники. Мы их часто используем в работе, потому что иногда человек много что убирает лишнего и бывает необходимо ресурсироваться. Ресурсы нужны также, когда вы устали, когда нужно заполниться энергией в течение дня и так далее. Сегодня будет несколько ресурсных техник. Выбирайте любую. Одна из них так называемое волшебное облако. Представляем где-то над головой а, облако какого-то необыкновенного цвета. Возможно, оно разноцветное, возможно, одноцветное, но оно точно красивое и вам очень сильно нравится. Представьте себе, что из него льется либо дождь, либо, возможно, густой свет. И в каждой капельке того, что льется, растворены все-все ресурсы, которые есть на земле. Любовь, понимание, взаимопонимание, отношения, материальные ресурсы, нематериальные ресурсы. Возможно, вы назовете их больше, возможно, меньше. Это не столь важно, потому что каждый человек Каждое тело человека знает, что ему нужно, и оно возьмет все-все то, что нужно ему. И представляете постепенно, как этот свет или дождь попадает на вас, и ваше тело, начиная от макушки головы, заполняется постепенно этим светом, либо дождем, того самого цвета, который... Имеет это облако. Сначала это голова, потом шея, плечи, спина, туловище, грудь, руки, ягодицы, бедра, колени, голени. И так вы заполняетесь до кончиков пальцев рук и ног когда вы полностью заполнены тем, что содержится в этом облаке, не опустошаясь, вы можете отпустить это облако. Эти ресурсы теперь ваши. Вы можете их взять у Вселенной. Есть еще некоторый лайфхак, как можно быстро заполниться светлой энергией, жизненной энергией, возможно, вам она пригодится для каких-либо свершений, либо, либо опять-таки, чтобы не так чувствовалась усталость. Посмотрите, закрыв глаза на любой источник света. Это может быть электрическая лампочка, это может быть светящее солнце. И вы увидите, насколько быстро вы можете заполниться, опять-таки, сверху, той светлой энергией, которая нужна для каких-либо свершений. Проследите, чтобы эта энергия заполнила все-все ваше тело целиком, опять-таки от макушки головы до кончиков пальцев, рук и ног. И есть еще одна маленькая хитрая техника. Допустим, не всем удается в летний период времени уехать в отпуск. А возможно, вы даже не дождались лета, а уже устали и очень хочется отдохнуть. А... И где бы вы были сейчас, если бы не сидели в офисе, на работе или не делали то, что вы сейчас делали? Представьте это место, куда вам бы хотелось попасть. Возможно, это парк, возможно, это пляж, возможно, это дома диван с телевизором, возможно, это любимый человек. Я не знаю, что вы представили, но я точно знаю, что, сидя в любом офисе, можно, закрыв глаза, погулять пару-тройку минут по тому месту, где бы вы хотели сейчас оказаться. И забрать оттуда все то удовольствие, которое бы вы получили, если бы находились в этом месте. Потому что вы же именно ради этого хотите туда попасть. Вам никто не мешает получить, пускай вымышленное, но впечатление. Поговариваешь с нашей психике, все равно, какое впечатление мы э, получаем. Да, наверное, оно будет чуть меньше, чем настоящее. Но и время пребывания в этом месте было намного меньше, чем настоящее. Если у вас такая работа, что отвлечься за офисным столом нет возможности, есть такое место, как туалет где вам никто не помешает ресурсироваться всеми тремя возможными техниками. Можете воспользоваться любой из них, и тогда к Новому году вы придете в полном здравии, ресурсе и энергии, чего я вам очень хорошо и желаю.